В окно нам стучит, он долго ждал Но пусть не спешит, у нас есть миг Сказать вот и все, еще один Уже далеко, и загадать Желание так легко, так легко, так легко. С Новым годом тебя! С Новым годом! И так как всегда, пусть нам поют колокола.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 Снова, снова мечта Мы висим звездам всей планетой С новой осенью с новым летом Мы видим звездам всей планетой С новой осенью с новым